Именно в благословенном месяце Раджаб произошли, произошли такие события, как, которые совершилось бракосочтение родителей пророка Мухаммада, алейку, алейку, алейку, алейку. также ночное путешествие и вознесение посланника Аллаха, то есть Мираджи. То есть это произошло в этом благодатном месяце Раджаб. Раджаб, он назван месяцем Всевышнего Аллаха за огромные и щедрые блага, милости, которые Аллах не спаслает в этом месяце. За, по словам пророка Мухаммада, ассалям, говорится, вот, снисходит прошение Всевышнего Аллаха искренне раскаивающимся. То есть в этом месяце Аллах за благие деяния многократно воздает благами. И также Аллах э, по своей милости э, прошает раскаивающихся. Поститесь в месяце Раджаб, так как пост в этом месяце принимается Аллахом как особый вид поклонения, говорит посланник Аллаху саллиллаху алейху Один из подвижников пророка Мухаммада саллиллаху алейху алейху ассалям, Аллаху раллиллаху передал хадис. Однажды я вместе с пророком Мухаммадом саллиллаху алейху зашел на кладбище. И посланник Аллаха вдруг остановился и горько заплакал. И так сильно, что рубашка на его груди стала мокрой от слез. Тогда я подошел к нему и спросил о причине его слез. Что может ему сейчас было не спасло на божественное откровение, он подумал. Может из-за этого он так сильно плачет. Тогда посланник Аллаха ответил. О, Салбан, те, кто лежат здесь, то есть в этих могилах, они страдают от могильных наказаний, мук. Именно поэтому я и плакала. А затем Пророк, саллиллаху алейкулям, добавил, если бы они провели некоторые из дней раджаба в посте, а ночи в поклонении Аллаху, то они были бы спасены от этих ужасных наказаний. То есть такой благодать милость тоже Аллах дал в месяц раджабу.